Всем привет, меня зовут Сергей, это канал Акигай И что у нас сегодня происходит с биткоином и с криптовалютой? Давайте разбираться А Во-первых, для начала мы с вами все успокоимся, потому что многие начали суетиться, паниковать и так далее Хочу подметить, что эта футболка, которую вы видите, немножко более светлого цвета На камере она более темная, как вот этот вот уровень поддержки Но в жизни она более светлая И на камере почему-то смотрится это по-другому И что касается биткоина Мы на биткоине видим такой колоссальный дамп Все падает вниз, все пробивается Криптовалюта идет на дно Но если я отдалю картину немножко дальше То есть открою глобальную картину То что мы увидим? Отдаляю немножко график и в итоге мы видим, что криптовалюта по сути стоит на одном месте, биткоин. Она абсолютно за несколько месяцев с июня 2022 года не сдвинулась с места. То есть вот наш предыдущий глобальный минимум. Мы сейчас слегка обновили глобальный минимум, продолжаем пока что двигаться на понижение. И пока что мы обновили глобальный минимум на 2-3% всего лишь. Конечно, сегодня мы рассмотрим, насколько еще криптовалюта может уйти на понижение и так далее. Далее, смотрите, друзья, мы с вами несколько месяцев назад строили вот такой вот сценарий, отмечали Мы предполагали рост до 25 тысяч долларов Потом в конце августа начало финального движения вниз Небольшое обновление глобального минимума на биткоине И только потом начало бычьего рынка Это у нас был изначальный основной сценарий, которого я придерживался Что произошло далее? Далее на биткоине образовалась... Фигура технического анализа, а более того, мы с вами предполагали, что в конце октября, вероятнее всего, начнется бычий рынок, и учитывая то, что именно в конце октября образовалась фигура смены тренда, то а, на меня это повлияло позитивно, и я сделал данный сценарий основным, а сценарий с минимума сделал второстепенным. То есть я уже не рассматривал более обновление глобального минимума как раньше, поскольку образовалась фигура технического анализа, а фигура смены тренда и в конце октября начался рост по моим предположениям. То есть на меня это, еще раз говорю, позитивно повлияло и в итоге у нас все-таки наш сценарий основной полностью реализовался. Произошло обновление глобального минимума, и поскольку произошло обновление глобального минимума, то фигура а, смены тренда сломалась. Паттерн сломался и более уже не актуален. А, что касается сценариев, по сценариям с клином я предполагал, что рост может начаться сразу после образования данной фигуры. То есть отсюда мы уже пойдем на повышение до уровня 25 тысяч, потом сделаем коррекцию и потом пойдем далее вверх. Это первый сценарий то есть начало бычьего рынка после клина. И второй сценарий, который ранее был основным, это образование бычьего рынка по. После обновления глобального минимума То есть вот эта ситуация И по сути два эти сценария между собой схожи Разница только в обновлении глобального минимума В одном он обновляется, а в другом нет И учитывая то, что данные сценарии схожи То соответственно в глобальной картине ничего не меняется И Я предполагаю, после обновления глобального минимума Начало полноценного бычьего рынка И что касается других альткоинов а Меня больше всего интересует сегодня Солана а, обратите внимание, что Solana у нас движется к уровню 15 долларов а, К уровню поддержки И мы ставили вот такой вот здесь сценарий с вами Еще в начале года мы отмечали эту цель И сценарий ставили несколько месяцев назад а, Вот нас солана, Давайте я посмотрю чтобы было более видно вот, Мы предполагали с вами движение от 50 долларов к уровню 25 долларов И потом к уровню 15 долларов Откуда мы взяли уровень 15 долларов? А 15 долларов это потенциал масштабной головы и плеч который у нас образовалась в данном месте То есть если я поставлю данный потенциал Расстояние от головы максимума до линии шеи то мы получим, что данный потенциал располагается на значение 15 долларов. И как раз таки данный потенциал цена сейчас реализует. И практически полностью его реализовала. То есть наша финальная цель на понижение на салане 15 долларов э, реализовалась. Соответственно, это идеальное место для покупки саланы Вот прямо говорю, что идеальное. Если цена закрепится ниже уровня примерно 12 долларов, то мне салан уже более будет интересно. Я буду считать, что это скам. Поэтому вот этот вот финальный уровень поддержки служит как раз-таки глобальным дном рынка, по моему мнению. Если мы уйдем ниже, то салана мне более будет неинтересна. Сейчас я ее активно накапливаю. Далее, еще один интересный альткоин это NIR. Смотрите. А NIR достиг уровня 2 доллара. Как раз-таки в прошлом видео мы также ставили сценарий по NIR. Давайте его найдем. И... Вот наш сценарий То есть мы предполагали движение к уровню примерно 5-6 долларов Насколько я вижу А потом движение вниз до уровня примерно 3 доллара И движение вниз до уровня 2 доллара То есть вот данный сценарий И как видим данный сценарий у нас полностью реализовался Цена достигла уровня 2 доллара И реализовала потенциал масштабного клина Масштабного восходящего клина, который у нас здесь образовался Он находится, потенциал, на основании данной фигуры вот здесь вот. То есть, эта область поддержки служит глобальным дном данного актива. Соответственно, сейчас это идеальное место для покупки NIR. Для тех, кто интересуется данным альткоином. Если цена уйдет ниже а, данного уровня, то мне данный альткоин более будет неинтересен. А, соответственно, что делать, если вдруг данные уровни поддержки на альткоинах пробьются и можно сказать, что это будет скам? А, отвечаю. Ничего. То есть... Продавать уже будет естественно поздно и плюс ко всему при инвестировании мы закладываем определенные риски, то есть это либо два варианта, это либо скам, вот такое вот движение, либо рост на 200, 300, 400, 500 процентов к нашим целям, то есть всего лишь два варианта и все эти два варианта учитываются в риск менеджменте. То есть мы можем потерять только 100% от вложенных средств, но получить в 3-4-5 раз больше. Это и есть риск менеджмент, и он изначально закладывается. Поэтому если вдруг какие-то альткоины скоманутся, в этом ничего страшного нету, поскольку это уже заложено в риске. Страшно будет, если скоманется биткоин. Вот это будет реально страшно. То, что могут скомануться некоторые альткоины, здесь должен соблюдаться money management и диверсификация. То есть в альткоины должно вкладываться меньшая часть от вашего депозита. И третий финальный альткоин, который мне сегодня наиболее интересен, это Ада Кардана. Цена практически достигла уровня поддержки 0,3 доллара. Данная область поддержки служит лично для меня глобальным тном данного актива. И, соответственно, она практически находится цена в идеальном месте для покупки. Поэтому ADA, NIR и Solana я крайне рекомендую для покупки. Для тех, кто, естественно, закладывает риски и принимает на себя эти риски. То есть, если вы готовы потерять часть своего капитала в случае, если данный литкоины скоманутся. Теперь вернемся к биткоину. Куда цена может уйти? Смотрите, мы с вами изначально предполагали в сценарии небольшое обновление глобального минимума небольшое. Почему небольшое? Потому что если мы уйдем к котировке примерно 14 тысяч долларов, то это будет слишком очевидно Многие ждут именно это значение а Здесь находится уровень 0.5 по FIBA, здесь находится предыдущий глоб... локальный максимум и так далее Учитывая то, что здесь было довольно длительное накопление, то я считаю будет логично немножко обновить текущий глобальный минимум, совсем немножко и потом уже пойти отсюда На повышение, но при этом не доходя До каких-то важных целей, к примеру 14 тысяч, а 500 долларов И так далее Если же вдруг мы спустимся на это Значение, то это будет Реально довольно страшно, потому что Многие люди ждут этого значения, возможно они просто откажутся покупать криптовалюту, потому что они подумают, что это скам, но если мы здесь задержимся, то может быть такое, что цена уйдет еще ниже. В этом, конечно же, я сомневаюсь и по-прежнему я предполагаю по сценарию, после небольшого обновления глобального минимума, начало уже полноценного бычьего рынка. По цикличности я знаю что там какие-то события произошли с какой-то биржей что-то там не поделили что-то еще я в это этим особо не интересовался и в принципе любые новости любые эти манипуляции события на глобальную картину абсолютно никак не влияет на глобальную картину влияет только цикличность цикличность может на активе сломаться только если данный актив полностью скоманется. тогда цикличность сломается если скам актива не предусмотрен то есть его не будет, то цикличность сохраняется и никакие события, никакие новости, никакие люди не смогут повлиять на данную цикличность, потому что люди также подвержены этой самой цикличности. Это что касается глобальной картины. Если вы торгуете в локальной картине, то есть вы трейдеры и совершаете краткосрочные и среднесрочные позиции, то вам тем более не нужно смотреть на эти новости, потому что значение вли... имеют только уровни, которые вы отметили, то есть ваши цели, ваш риск менеджмент и ваш мани менеджмент, ваша стратегия. Все уже изначально заложено в цену, и все эти новости для дилетантов и для хомяков. То есть я рекомендую вам не смотреть на эти новости, потому что они приносят только Эмоциональный всплеск И вы хотите что-то делать после этих новостей И вы думаете, что эти новости как-то повлияют Сильно на ситуацию на рынке И в итоге, таким образом, вы находитесь В зоне опасности и можете легко слить депозит Поэтому на новости я советую Внимание не обращать Только лишь обращать внимание на себя самого На ваше управление личным капиталом На ваши цели Где вы отметили цели Какой у вас риск менеджмент, какой у вас money менеджмент Какая у вас диверсификация, распределение и так далее То есть обращайте внимание на себя А не на что-то другое Потому что все эти события, новости, манипуляторы и так далее хотят отвлечь вас именно от самого себя от того, что вы делаете, и чтобы на вас повлиять и забрать ваши деньги. Проще говоря, вот так вот. Поэтому, друзья, свое видение я сказал. То есть глобальная картина и мой сценарий остается прежним. И сейчас я уже готовлю полноценные глобальные сценарии для обычного рынка. То есть, на движение так, так, так. И, ну, в общем, все увидите. На этом наш видеоролик по той концу, друзья. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Подписывайтесь на телеграм-канал, ссылочка будет в описании, там публикую. И буду публиковать сейчас множество разборов, анализов, все свои ссылки по проекту и так далее Ссылочка будет в описании Всем желаю всего самого лучшего, всем профита, побеждайте и всем пока